Всем здорова, с вами Играет Дрон, в этом видео я буду играть в Roblox Симулятор Пчеловода И сегодня покажу, как можно найти 3 пластиковых яйца Итак, поехали! Итак, друзья, начинаем играть в этот симулятор Так, давайте сейчас пойдем к моему улику Вот мой улик, друзья Так, давайте уже начнем искать яйца Так, давайте сейчас сначала в музей забежим Посмотрим, что там есть Это музей пчел Такой вот музей пчел Классный музей такой. Мне он понравился. Так, все, друзья, выходим с него уже. Идем искать яйца. Первое яйцо находится в потайной комнате. Нужно идти вот так вот. вот здесь у нас лабиринт. Нужно пройти здесь по лабиринту. Идем, друзья, ходим. Ищем это яйцо. Оно должно здесь где-то быть. Идем, друзья, ищем это яйцо. Так, друзья, где же оно спряталось, это яйцо? Наверное, где-то в конце лабиринта. Сейчас туда дойдем, друзья. Вот это яйцо. Первое яйцо у нас уже есть. Идемте искать второе яйцо, друзья. Выходим с этого лабиринта теперь. Так, друзья. Так, тут нету яйца. Тут нету яйца, друзья. Так, ходим с лопатой хожу сейчас так друзья идем идем так уже здесь выход выходим выходим отсюда с этой комнаты с лабиринта этого выходим друзья вот мы уже вышли так друзья выходим так давайте идемте из искать... яйцо так тут у нас медведь находится Давайте он даст нам задание, я его выполнил. Идемте искать яйцо, друзья. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, где находится второе яйцо. Так, идем вот сюда, вот идем. Так, друзья, идем. Так, где-то вот здесь оно находится, да, вроде бы. Так, приехаем, приехаем. Все, почти запрыгнул, все запрыгнул, друзья. Так. Где-то здесь это вот яйцо должно быть. Вон, видите оно? Оно там в окошке таком. Вот это яйцо второе. Мы его сейчас заберем. Так, друзья, ищем третье яйцо. Ищем, друзья. Оно находится вообще в другом месте. Так, давайте по лестнице поднимаемся. Так, там его нету. Идемте еще где-то его искать. Так, друзья, ищем. Давайте сейчас в магазин забежим Такой от магазин Это шоп Магазин Классный магазин, такой мне понравился Тут тоже медведь Желтый такой медведь Давайте уже будем Выходить с этого магазина, выходим, друзья Искали, искали это яйцо По дороге я собирал Нектар Так вот и собирал нектар, друзья вот так вот, друзья, я собирал нектар Так, друзья, я уже прокачался У меня 10 пчел Я уже нашел это яйцо Идемте, я вам покажу, где оно сейчас находится Так, друзья, идемте Видите, там пчела стоит Она охраняет, типа, это яйцо Это я тут Так, друзья, вот это яйцо Оно здесь спрятано Третье яйцо, последнее ну а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Кусен Андрей, всем удачи и всем пока!